давайте начнем. Надеюсь, я все слышно. И, ну, еще кратко задержание нашего доклада сегодня. Я уже в принципе уже сказал возможности. Хочу еще раз вернуться уже второй раз к этому слайду. Нет, второй раз, третий раз уже даже. Мы в первых э, два э, вебинара говорили, у ну, нас сравнивались сначала вот эта система Висим, Лиза Плюс и Иннис Плюс, которые, ну скажем, Висим многое знает, Лиза Плюс уже знает тоже немало, но вот Иннис Плюс, э, наверное, меньше всего вы, э, вы знаете, потому что действительно система, к сожалению, еще не сильно распространена, э, потому что она уже ну, задержит очень передовые технологии. И вот сегодня как раз про эту систему хочу рассказывать. значит Это система, которая ну, является неким виртуальным контроллером. Да, вот, есть светофоры на месте есть к этому светофору свой там физический контроллер да там ящик большая тумбочка, который стоит на перекрестках и вот вот вот этой локальной контроллеры передают уже информацию в какой-то там центр и вот здесь в этом центре стоит уже наш виртуальный контроллер который Разработ, разработан фирма Шутаунвау из, из Берлина. И, ну, и сам ядро является Ines. Это, ну, во-первых, это виртуальный контроль, во-вторых, это еще позволяет обрабатывать вот, и учитывать данных а, детекторов. Вот, и про эту систему хотим сегодня более подробно. Это система, именно, которая работает в режиме реального времени. А если мы вернемся к VCM или ISA+, это система, которая используется при разработке э, каких-то ну, там, там, сигнальных планов э, для, для разработки э, организации дорожного движения. Например. А вот плюс это уже для того, чтобы управлять этой системой в режиме реального времени. Какие есть возможности этого системы Вот э, это ну, скажем, система, которая оптимизирует э, длительность горения селеного сигнала, э, оптимизирует смещение, э, это все происходит в режиме реального времени, Значит, э, это ну, скажем так, понятно, что вы всегда будете оптимизировать самые циклы под конкретные замеренные э, интенсивности, но вот эта система уже позволяет это делать в режиме реального времени, в определенных э, интервалах э, ну, адаптируется под та трансная ситуация, которая. Суще... Ну, происходит именно за час на данном перекрестке или там, в данном сети. Дальше эта система позволяет мониторить данных детекторов и состояние системы управления. Ну, это такое система управления. Преимущество Inesplus или возможности в том, что он не требует, скажем так, совсем полной информации о всех потоках, по всем направлениям и так далее, а здесь, скажем так, конечно, в определенных рамках может присутствует неполная информация о состоянии э, там, интенсивности движения или состоянии светофона регулирования. Здесь всегда есть такая возможность, э, что он использует и статические данные. Какие есть еще возможности этого системы? Эта система позволяет работать в не только, скажем так, на конкретном коридоре, да, там, перекресток, там, зеленая волна, наверное, всем, все знает, а работают именно со сетью. Значит, здесь вы можете провести системную оптимизация для несколько линейных объектов, там, коридоры, да, вот, именно такую сеть. Не рекомендуется здесь это делать условно там сразу для всех город, но, скажем так, город условно там разбивает каких-то там подсистемы, и они уже работают, ну, оптимизируются внутри себя данная система. И позволяет перераспределить время соленного сигнала, да, вот, значит, есть опять же какие-то максимум, минимум, и он постоянно смотрит, пользуемся ли мы оптимально ли наши пропускные способности, которые ну, задаются светофонным циклом. Он автоматически выбирает ä, сигнальный план из предложенных программ и в, в, уже внутри него ä, оптимизирует это, скажем так, это более подробно, более щепятливо, длительно сигнал, слинного сигнала или там может быть какое-то смещение. Сам система построен на базе модулей, значит вы можете здесь что-то... Какой-то час ну, используют эту систему, и какой-то час не используют. Все... Данные, вся работа, вы видите, все управления происходят через веб-интерфейс, значит, вам здесь нужен исключительно веб-браузер, ну и какой-то там сервер, на котором стоит уже сам система, которая проводится самовычисление. Отличается система от других систем в том, что достаточно простая калибровка на базе потока насыщения. И он в ну, из-за того, что ну, скажем так, у него входные информации не слишком много, вы всегда можете ну, скажем, просто логическим смешлением понять, какая, ну, почему он сейчас принял решение вот, использовать эту сигнальную программу, или там укорачить, или удлинить вот эта фаза. Это достаточно, скажем это все наглядно представлено, и, ну, здесь это не черный ящик. Значит, почему или когда должна применяться вот, вот такая световая координация? Вот есть, скажем так, два проблемы, которые ну, известные, которые мы пытаемся заряжать с помощью светофорного регулирования, это, естественно, пропускная способность, которая ограничена физически на светофора Она еще не только ограничена организацией дорожного движения, а еще сам длительность зеленого сигнала на конкретном направлении. Ну и, соответственно, есть время ожидания на этом перекрестке это уже зависит от э, всего отношения от э, всего цикла от, относительно вот конкретная фаза эм, вот эти проблемы вот время ожидания пропускной способности они конечно в ночном программе не особо интересно дневная программа ну скажем так уже интересно а утренний вечерний пик она скажем так больше работает по полному и ну, именно сотовая координация ну, сделана в первую очередь, конечно, для утренней, вечер для пиковой часы и в какой-то степени тоже для дневные программы. Там, скорее всего, не будет такие изменения серьезные, но вот хочется, чтобы это системно работало. <кười> <кười> а, какие есть модули да Вот то, что я говорю, что это модульная структура. А, есть есть возможность эм, модуль, так перераспределения времени силенного сигнала. Есть возможность корректировка сдвига плана регулирования, ну или сдвиг так называемым. Можно автоматически выбрать сигнального плана. Можно реагировать на заторы. Ну и э, можно еще какие-то стратегии сюда заложить. Это там приоритет общественный транспорт может быть там какие-то там экстренные службы, э, ну или что-то еще, который может здесь учитывать именно вот приоритеты. Этапы работы с Инсенсом выглядят, ну скажем так, когда э, устанавливается именно самого э, система, э, значит это... Ну, сказать, здесь надо понять, что мы э, сначала статически это все разрабатываем, э, разработаем некий, скажем так, на, на среднестатистическое значение, а потом уже э, вот это мы заливаем в саму систему INES, а, а вот сам Ines уже варьирует вот это среднестатистическое идеальное состояние так, чтобы она э, было и оптимально под текущая транс ситуация. Ну, вот здесь это, собственно, и представлено, да, что их сдвиг рассматривается, выбирается, может быть, разные сигнальные программы. И... Каждый раз, когда какое-то изменение происходит, и перед тем, когда скажем так, она действительно переключается, естественно, проводится скажем так, оценка стратегического положения. Значит, есть некие показатели, это вот поток насыщения по всем направлениям, по которым оценится, насколько эффективно вот тот предложенный режим действительно будет заработать. И, ну, и потом уже подключается, ну, может быть, какие-то там стратегические вопросы еще решаются, что э, оптимально может быть вот так, но мы хотим, чтобы был приоритет там какое-то там какое другое направление. Как это может так, в реале выглядеть? Да? Вот есть такая сеть, там да, вот там есть несколько прикресток, которые имеют свои зеленые волны, да? вот в данном примере там есть одна зеленая волна там, красная, там другая ну, бледно-красная, еще одна. Э, э, ну, что свет синий, наверное. Вот, они, скажем так, внутри себя там хорошо э, откоординированы, но ну, вот хочется, чтобы вот это работало еще как система, и понятно, что так, есть некие условия, что нарушать вот работы э, самые зеленые волны тоже в определенных рамках должен происходить, но не более. Значит, есть системы, которые работают просто как черный ящик. Они берут все светофоры, которые здесь лежать, рассчитает, скажем так, некий общего э, оптиму, оптимум, где, скажем так, меньше всего задержки. Но здесь проблема в том, что вот, потенциально это, наверное, мощно и автономно, но как только здесь что-то происходит в системе... Э, э, вы очень сложно можете следить, почему он принял вот именно вот такое решение, почему именно вот он, скажем, включил вот такая программа или там поменял циклы вот таким-то там образом. Поэтому, ну, чтобы вот такое, так, непонимание у того аппарата не было, почему он сейчас настроил вот такую систему, да. Ну, не очень видны, условно, результаты. Вот подход как раз InSPlus, он более, ну, как сказать, питает, здесь тоже более простой, но он есть более простой. Это подход здесь по, на базе, так называемого порогового значения. Значит, есть ну, защиты сигнальной программы, программы, то, что я сказал, что некий контакт скажем Среднестатистически оптимально, вот вы можете их там заложить много. Они в первую очередь, конечно, под конкретный случай, да, там условно утренний пик, вечерний пик, или там вечерний пик с учетом там, не знаю, там футбольная игра, или э, вечерний пик перед праздником. Ну вот вы можете здесь это заложить, но вот это еще, скажем так, это, в принципе, мы могли бы и статистически заложить. Дальше идет уже конкретное ну скажем так сама система потом будет эти цифры еще дальше у, уточнить вот это алгоритм он достаточно простой вот надеюсь что мы потом в пример это увидим и самое главное вот скажем так все что скажем так калибруется она происходит в этих ну, матрицах если так сказать пороговых значений как это, собственно, и происходит? Вот у нас есть так называемый поток насыщения, да, это уровень загрузки вот этих силеного, ну, скажем так, част фазы, которые силеный цвет для конкретного направления. Да. Вот, условно, есть возможность максимально включить вот ну здесь, который в середине эта фаза на 30 секунд зеленая это скажем так максимально возможно значит это 100 процентов да вот. А вот сейчас мы понимаем что когда скажем так, это прошел сейчас там одна фаза, мы видим, что проехали вот столько-то там автомобилей. Для того, чтобы проехал один автомобиль, нужен там не знаю, там, 2 секунды, а, соответственно, от из моих там 30 секунд, там, в данном случае, может быть, 20 секунд были использованы для того, чтобы ну скажем так, осуществлять передвижение все через это перекресток. Соответственно, поток насыщения здесь, данным примерно на где-то, наверное, процентов 60-70. Вот. вот эта цифра, там, ну, процент или 0,7, это есть как раз вот тут пороговое значение, по которому он будет калибровать. Значит, он будет смотреть по качественном направлении, по качественному светофору с определенными весами насколько удовлетворил этот перекресток данный спрос. Как только поток насыщения естественно больше 100, ну, это конечно уже плохо. Поэтому здесь это вопрос минимизации, снижение все пороговые значения как можно, на как можно меньше цифру. Ну, если это еще раз так представить, значит, вопрос, как это снизить вот, это, вот поток насыщения. Какие технические требования для того, чтобы вот такого осуществлять? во-первых, нужно централизованное управление. Значит, то, что я вначале сказал, что нужен ну, есть, естественно, физические контроллеры, которые стоят на перекрестках, и вам нужен какой-то там центр управления, в котором вся информация этих физических контроллеров в режиме реального времени заходит. Дальше необходим какой-то интерфейс для обработки данных. Ну, это, может быть, он уже существует, может быть, его необходимо будет разработать нужен естественно быстрый связь с контроллером да вот значит это это все система в режиме реального времени значит каждой секунды которая здесь задержка она повлияет на оперативность работы системы нужен как можно больше детектирования в зоне управления но то что я тоже сказал в начале не обязательно чтобы она была так, чтобы были охвачены все потоки, значит, есть, э, столько есть, столько и будем использовать, остальные будем уже агрегировать, и система будет это учитывать, что это агрегированное значение. Дальше необходимо устанавливать э, э, так называемый иннес Это есть вот, э, э, ну, тут система, на которой работает, ну, создается этот веб-интерфейс, э, через который работает сам. Э, ну, скажем, где все эти процессы происходят, где работают э, аппарат, есть э, самый алгоритм, это скажем так, математическая э, начинка, которая постоянно работает. И, ну, и нужен интерфейс, который уже под вашего конкретно пожелания. Вот. Э, это, собственно, сейчас было мой часть, в котором я пытался вам рассказывать общие идеи системы. Понятно, что здесь нужно понять, надо это скажем так, сказать, по шубе, надо это посмотреть вживую. Вот для, того, для этого мы сейчас переходим к живому. Часть я сейчас на нашем коллега Торобен который сейчас будет на английском дальше рассказывать о интерфейсе, я буду постараться это Um, uh, продолжение за продолжением перевести, если я не совсем там угадаю все слова, прошу как бы относиться это с пониманием. Спасибо. So uh, Tom Tisa, please uh, take over now. It's, uh, you can show now your uh, screen. Okay. Um, I hope everyone can hear me. And um, thank you. Um... To Christian Böttger for these um, for the presentation um, it is for me the first time that I actually uh, uh, heard this in a different language and I um, yeah um, thank him for his uh, for his effort and for the translation of the presentation uh, I will now start sharing my screen um, uh, think, Yes. Yes, you know, yes, Tom, you, you we, we can hear will, you, we can hear you, right? yes, yes, I will translate, so uh, he said that, uh, thank you very much for Спасибо, что дали возможность выступать, и первый раз, что он слышит русский язык, сейчас будет он переключить на его интерфейс. Just a few words my, about myself. Uh, my name is Torben Titze. I am the product manager for Enes Plus for our network control. I am working at uh, uh, at this at this control for have been working on it for the last ten years. We are using it uh, in the field for the last nine years now. So um, yeah, I um, I am the one who's more or less responsible for all that. <музыка> да, Турмонтийцы говорит, что вот он, ну, он себя представил, он является продукт-меншером данного системы, значит, это то самое контактное лицо, по которому будет, через которое будут все вопросы касательно системы INES идти, имея здесь большой опыт. Вот, так что, если будем с вами реализовать подобный проект, то обязательно он будет участвовать. Okay. Okay. I hope we can see my screen now. Yes, we can see. This it. is okay. Fine. And um, so this is what you see when you come uh, when when you are. Um, Firing up Enis. Enis is uh, web-based, so all the um, graphical user interface is um, uh, is accessed via a web browser. You don't need a special installation on your workstation. So what you basically need is access to the server where the program is running. And here we see two options. Um, Maybe at this point I have to apologize. We are using a German version here to um, to, to show the interface because um, for it is the easiest to access. There are other clients um, where we also use different uh, different languages. You will see that later that the that the interface can be changed to a different language, um, but um, they cannot be accessed as easy uh, uh. as this one. Is. Я yeah, yeah, yes, uh, so, uh, сейчас вы видите, скажем так, это uh, приветственный экран. Ну, понятно, что это индивидуально. Uh, In Plus, это uh, базируется на um, веб, значит, вам нужен, базируется на, um, веб, значит, вам нужен не нужно что-то устанавливать, какое-то правоеспечение, вам нужно так, иметь какой-то браузер и um, доступ. доступ э, ну, к этому серву, где стоит непосредственно сам Инес. Здесь мы видим немецкий интерфейс, потому что, ну, как я сказал, мы сейчас сойдем в боевую систему конкретного, скажем так, города. Немецкий город, соответственно, у них там и немецкий интерфейс. Но понятно, что вы попозже видите, есть возможность это сделать, ну или уже реализован там в других языках. Есть английский, есть там, я видел болгарский, я видел украинский. Поэтому это просто, скажем так, в данном по боевом системе только немецкий. Но я думаю, что здесь цифр будет немного и все будет понятно. Okay. Um, so panel, and monitoring. And I think I will go first to the monitoring part, where we, can, we have at a Uh, about the network. So this is basically to um, yeah to monitor the function, see what the control has done. when um, we take a look at yesterday. Um, and this is maybe the you could say an overview page about what has happened yesterday. I'm here at the 6th of September and uh, i can see for all the sections in the network um what is the what has been the uh, saturation that christian has explained before what the saturation is and here i can see what has actually happened at that time in the network and um, these bars here represent an average for the day sometimes you have these very high average saturations that the reason is this um, This particular intersection sometimes uh, sends very strange uh, green times back to us, uh, which are not actually uh, correct. We are currently working. It's a technical problem with this particular intersection, so normally you should not see these red bars. But um, but you can see what what the normal uh, yeah, situation would be. Okay, uh, I think I translate something. Uh, Коллеги, э, вначале мы видели там на, в приветском экране, что есть возможность выбрать VUTI в двух Первая система это система именно для э, наблюдения, мониторинга, значит это для того, чтобы понять, как, что там происходит. А второе, это непосредственно система управления. Вот сейчас мы зашли в систему для мониторинга для того чтобы понять как система работала. Значит, мы здесь слева видели, выбрали конкретный день, 6 сентября в городе Аугсбург на в этом системе. И видите здесь как раз вот, вот это основное показатель, вот поток насыщения. На э, конкретных э, перекрестках, да, вот как, в каком состоянии он был, Есть, э, ну скажем, видите здесь, есть, есть э, нормальный перекрест, есть один там, где, который красным там показан. Он, короче, там временная какая-то проблема с, с этим светофором, поэтому там то он дает, ну, скажем так, странные значения, они как раз с этим разберутся. Uh, вот, ну, каши перекресток здесь видно, вы можете это все интерактивно, вы можете, значит, вверху увидеть времени, да, и каши перекресток, можете посмотреть конкретное время, какое было там состояние э, светофонного регулирования. So, please okay. <laughs> yeah. okay, maybe we can go through all these points that we can see. This is the, the section overview. Now I can select maybe the um, traffic volumes. I will go back to yesterday so we have a full day of, um, of data. Here you can select the section uh, for which you want to see the uh, actual data. And our sections have an outflow and also an inflow. And uh, this is basically just to see what traffic volumes did we actually have. Um, we have the historic value and uh, prognosis value. In this case, the historic value is uh, yeah, it's quite close to to the actual, or is the actual value because we have reset this this control recently, so we have no no chance to to uh, collect more data. This is basically new data, but maybe I don't know. Окей, so okay, <laughs> uh, uh, okay, коллеги, теперь мой ход. Uh, вот, пришли сейчас в, uh, ну, мы сначала посмотрели общее состояние системы, <coughs> пришли в меню, где uh, мы смотрим интенсивность движения, uh, выбираем там слева конкретный перекресток, опять там можем конкретный день выбрать, там шестой мы выбрали. Также можно выбрать, э, э, смотрим ли мы входящие потоки или э, исходящие потоки этого перекрестка. И внизу вы видите, опять же, по времени э, интенсивность движения от серии, это э, как конкретно был. Э, был. Э, красный, это прогноз, на этот, э, который был на это время. И э, есть еще синие, это исторические данные, значит это, скажем это некая статистика. So now, if we look at the decision, um, we could look at the at, at the utility, but you didn't touch that part so much in the explanation. So maybe last week. This is the decision the control made last week so this is it is a project that has a lot of different scenarios um, because it was uh, it's a very critical um, it's a very critical uh, uh, part of the city with a tram line going parallel and uh, there were a lot of new programs that were made during the project phase that we all included here so It is not normal actually that we have twelve different programs here, um, but um, yeah, it's it's very special about this project. But we can also handle that. So here you can see the decisions, what plans were actually used. You have the night program here until 5:30, then it changes to this morning program 90 seconds, um, and then uh, very strong. Um, evening peak, so we go to 120 seconds and uh, then again to the night program. Окей, okay. uh, давайте сейчас uh, yeah. попробую приводить. Пришли сейчас в другой um, пункт, uh, где мы видим непосредственно um, решение, которое принял Плюс. Uh, какой uh, сигнальный программа выбрать. Данный перекресток очень проблематичный, очень сложный, потому что здесь проходит и трамвайное трам трам движение с приоритетным проездом, uh, и здесь аж uh, 12 сигнальных программ, из которых он uh, выбирает. Вот видно здесь, ну скажем, выбрали там 29 с, августа, и видно, что вот утром там с 0 часов до 5.30 он работает по сигнальной программе э, ночного, потом он 5.30 приключил на, на утренний пик, э, где там 90 секунд э, опорота, да, вот цифра там справа на ось и вай оборот, это, это цикл. Ну и видите, что дальше там вечерний пик там между там 16:50 по там 18:30 он переключил на вечерний пик, где сигнальный, ну, скажем, где цикл 120 секунд. Ну видите, здесь он активно, скажем так, между этими программами переключал и выбрал. Постоянно, скажем так, оптимально, да, вот особенно когда мы смотрим там около э, с 14 часов до, до 5 там ну не постоянно, но так скажем, регулярно менял программу. Собственно, это задача и, и, и, и все. Okay. Yeah. Uh, maybe I can show here uh, oh. Yeah, this is a different, a different control where we have less programs. So normally you have one, two, three, four programs, and uh, and this is actually the changing between those. Um, yeah, then also we can take a look at um, different statistics. Statistics. This is the sum of all the green times. <laughs> видим with... здесь... okay. okay. Okay. Uh, сейчас мы Класс. Класс. Класс. Класс. Класс. Класс. Класс. Класс. Класс. Класс. Класс. Класс. Класс. Класс. Класс. Yeah. So here you can choose different signal groups, and uh, you see how much green time has there been in five minutes. So here you have a signal group that has been uh, that is obviously green all the time at night time, and then when we change to a different program, then it gets uh, more um, yeah, there's more dynamic in it, and then here it changes in this program it has. Uh, almost no green time at all, so here you can also see by the change of the green times how the programs are actually changing. So uh, you can see here maybe that here is a change in the program and then there are different uh, yeah, different green time distributions for different time of, time of the day. Uh, здесь вы видите, скажем так, как в, в течение дня меняется uh, длительный населенный сигнал. Вы видели там, вначале он включил Ночной режим, там видно, что пятиминутными э, минутный метровал, у него всегда соленый цвет, значит, просто светофоры работают всегда соленые. Э, там просто, видимо, по вызову там иногда э, немножко какое-то другое направление, но потом мы видели, что утренний час пик, вот это как раз ну, так, это суммарное время соленого сигнала, она очень сильно упадет, и даже упал аж что там, ну, Uh, там, по-моему, 50 секунд из 300 секунд. Значит, вы здесь видите, что INS uh, меняла не только uh, сигнальная программа, а именно еще внутри сигнальная программа постоянно адаптирует длительность зеленного uh, сигнала. Okay. Um, here we have a page. That is where um, where you have messages um, that it's like a protocol showing all the decisions that Enis has made, and it's also showing um, why the decision was taken. So here, for example, a change from the day program to the morning program. Um, due to the load of, of, of due to the traffic volumes and then also it shows when it would actually already maybe change the program but it is still waiting because sometimes it has to wait it has to wait two intervals to actually change um, because we don't want that much uh, fast changes between between programs uh, and also on a second page here we have um, Uh, it shows when there are uh, problems with uh, with the detectors. So in this case, there is actually a problem right now, showing that there are um, connection problems with uh, with a number of detectors. If we see that there are connection pro uh, problems with all detectors from one intersection, then we automatically shut down the control because we. See, when we don't have a connection to the controller, we cannot change its program, so we have to assume it's running in its local uh, local state. So, um, here we can monitor if there are actually problems. So, um, this page is also monitored right now by the uh, officials of Augsburg, this is uh, controller in Augsburg, and they see this obviously Сейчас мы видели здесь um, два, скажем так, окна. Да? Вот первый мы видели um, окна, где указано, когда он uh, переключал. Не сказать, когда он э, решил, что вот сейчас надо переключить, а видно было, что иногда он переключил сразу, иногда он переключил только через определенное время. Здесь есть еще такой э, принцип работы, и есть, что э, он э, запрещает, скажем так, постоянно, там, условно, в качестве. Э, э, в каждом цикле сказать, что а вот сейчас давайте другую программу выбираем, да Значит, если там один программ выбран, то определенное время должен пройти, пока он на следующую программу переходит, чтобы система не стала слишком шаткой. А вторую часть, что мы думаем, там сейчас видим конкретные проблемы, которые в системе происходят. Конкретно в самом низу видим, что на определенных перекрестках не работают детекторы. Вот это уже мониторы непосредственно службы в Аугсбурге где система. И они сейчас будут там отправлять какая-то команда, чтобы посмотреть, что там, почему нет контакта с детекторами. Um, before we go to the control panel, I will show the, uh, the saturation. This is uh, what Christian has explained before, um, the calculation of how much green time is actually needed versus how much green time did we actually have. So This is also calculated for all the uh, sections or signal groups that we have in the system. So. Um, for some signal groups, we will see values that are bigger than one, because sometimes when you have very little green time and people pass the intersection on the last second, or maybe even when it's already uh, in amber or yellow, then uh, then you will see that this value can very easily go beyond one or one hundred percent for some. Uh, some, uh, uh, вот здесь видно сейчас uh, поток насыщения по конкретным перекресткам, конкретный день. Uh, uh, вот то, что я сказал, что это отношение uh, сигнала, длительного силённого сигнала от uh, того, сколько требуется, чтобы um, те автомобили, которые проедут на этом перекрестке, и здесь видно, что поток освещения может даже достигать цифры больше единицы. Значит, это показывает на то, что здесь очень мало силенного сигнала и очень мало времени для силенного сигнала, сигнала, и, соответственно, люди проезжают уже, так скажем, на очень, очень э, темном силном, э, который уже близко к красным. Okay, uh, so now let's have a look at the control panel. Сейчас смотрим panel Maybe a few words in general. This control panel is uh, partly uh, fixed and parts of it are generated dynamically. So, so if You want to if you if we have some specific project parameters uh, where we can change uh, I don't know if the client has some some special controls that he wants to put into this control panel, then we can just change it in the project and uh, and and add additional functionality to it uh, for every project. so the the functions that we have here. Are uh, extendable and customizable to the to the client's needs. There are most of the things will always be the same for a project, but if you have special stuff to control with this, we can do it by simply changing some parameters. Это э, меню здесь э, панель управления э, так, адаптируется под конкретный проект. Здесь, скажем так, э, есть всегда какие-то специфические детекторы, там в каждом города свои. Или там может быть какое-то пожелание заказчики, что, пожалуйста, еще вот это учитывайте. Это здесь легко добавляется или убавляется и адаптируется, поэтому здесь это всегда у каждого города немножко индивидуально выглядит. Uh, that changes the, the, the, the language when I change the language here this is fixed everything that is staying German when I change the language is actually generated в том числе здесь и по язык это всегда генерируется динамично сразу Uh, it might be counterintuitive, but it's, uh, the thing is that these buttons that don't change the language, they are written from the project, and the project is a German project, changing the language is the same for every other project, so we can change it in the, in the, uh, in, in, in this, in the interface. Ну, значит, там, где я сейчас это сейчас э, язык не поменялся, когда мы кнопкой помен... нажимали разного языка, значит это какие-то э, уже специфически под этого проект созданные управления, которые ну, не переведены. А то, что меняется, это значит стандартный функционал. I don't know a Russian project. Then this part would also be translated, uh, or if it was an English project. So it's. But uh, I don't want to confuse you anymore with this. You can. I will explain this uh, the, the stuff that is in German now. Um, so this is on this uh, in this panel. We can activate and deactivate the control. If I deactivate it, it will still make decisions, but these decisions will not be sent down to the controller. Also, I can change if the uh, what kind of level of ENIS do I want to have? In this case, we only have the basic level, so. Um, If I have green time redistribution or offset uh, change, I can change that here and also I can trigger if the control should uh, automatically engage and disengage if it finds an error. So normally this is put to automatic, so if Enus finds that a connection is lost, it automatically deactivates and then also automatically activates again when the connection is there again. Вот здесь в данном меню мы можем сказать, включить Ines, значит, работает ли он или нет. Можно включить, контакт, насколько глубоко он работает, да, вот что он сейчас меняет и что нет. Но дальше, если мы его выключаем, значит, сам система работает, он будет разработать некие предложения, но это предложение просто не отправляется самым локальным контроллером. Ну и здесь, если, допустим, вот детектор выпадает из связи, он автоматически может отключить и переходить в стандартный режим. Но также, как только он видит, что детекторы снова дает данные, он может и вернуться автоматически к этому режиму. Это может здесь включить, выключить. Okay. Um, Uh, the possibility for an operator to uh, manually change to another program. Then we have the ability to change the um, the number of intervals until the control shall actually change. So if we change switch to a higher program, we wait two intervals. <coughs> Sorry. So we need uh, if Enis finds that it wants to switch up we wait two intervals with consecutive up switch uh, um, to, to up switch wishes to switch, switch up and if it wants to switch down it has to have this desire for six consecutive um, yeah, uh, um, intervals. Normally we do this with four, but this has to do with the with this control I mean if I show you here another uh, another control in this case it's two three so this is it, it also depends on how good can the control actually change between programs how many programs are there and how um, yeah yeah it's a decision made by the client actually. Здесь можно руками переключить между сигнальными программами. Плюс есть вот эти два позвонки, это для того, чтобы, где определяется, сколько должен проходить циклов, того когда он мы ему позволим поменять саму программу да вот ну, чтобы не было опять же вот это шатание когда он постоянно меняет сигнальные программы и ну, скажем так, система становится неустойчива. вот обычно этот скамптак чтобы поменять на более высокую программу она быстрее ну потому что когда ситуация ухудшится надо быстрее реагировать а когда у, э, становится лучше транс ситуация то мы еще немножко ждем потому что вдруг это просто такой вот, скамптак временное появление. Also we can see that in this control we have one panel more. This is for uh, dynamic message signs. So in in one network we have a dynamic message sign and this one, and in the other one not. So this is an example for controls being dynamically. Uh, put into this project? Okay. So these are parameters uh, regarding the sections. Here I can change um, the the um, actual value that is calculated for every vehicle. So the saturation for every um, for every section can be calculated a little bit differently. So here we have two seconds per vehicle. Here we have only 1.8 seconds per vehicle. So Because obviously this is a left turner so we already calculate with the fact that people will maybe Even turn when it's yellow, so so basically we calculate with a little bit uh, with with a higher capacity in that case. Also, we can change the weight of each section. We can say okay, this section for example is double as important as this section. This section is only half as important. This left turner is only 25% as important as as another section, and this particular section here is. Not that also it is not in the Здесь мы видим те показатели, которые используются для того, для того расчет показателей, а именно поток насыщения. Во-первых, ну скажем конкретное направление, потом это его вес этого направления, ну значит насколько важно оно. И справа там это есть вот тут количество времени, которое Uh, нужно, чтобы один автомобиль проехал на данном перекрестке. Но ну, это уже зависит так, там, от разных факторов. Это оценка, и это как раз те uh, параметры для калибровки системы. For this control, for example, we have four plans and for each of that we have this utility function. Here we have the saturation that we have talked about various times. Um, so this is calculated for every section and then we take a look at, at every plan and say, okay, this is a night plan. So The best saturation for this night plan would be something between twenty percent and 55%. percent. Then it's the ideal plan. And then we have a maximum here where we say when we are above this saturation, sixty percent, then this plan cannot be used anymore. Uh what yes, so we didn't glove what system inus. Uh, uh, системы Inos внизу видим это поток насыщения, значит и мы для каждого прикрыства и каждого сигнального плана определяем, когда он пригоден для конкретной ситуации. Значит, есть вот эта функция оценки, она скажем так, чем выше, чем более пригоден, это значит в данном случае для плана 3 пригодность ну сейчас план 2, пригодность при он пригоден как раз при поток насыщения там от приключил ну короче вот когда он там вверху он пригодно сейчас между 50 и 95 процентов поток насыщения это вопрос тоже калибровка. Yeah, so Uh, calibrate these four uh, functions. We have a maximum for plan two. This is the night plan, so it will change to a higher plan as soon as 65% are exceeded. Then we have a day plan where it's basically ideal in this whole range of of, uh, of saturations. And if any any uh, um, If any section goes beyond 150%, then it will change to one of the peak programs. Um, they have a very high maximum saturation because it's basically it doesn't matter if this saturation is exceeded, because there is no higher plan. So I could also put 200%. It, it wouldn't make a difference. What this makes, what this leads to, that this plan is always uh, selected when there is a high saturation. And, um, and also when there is no traffic, then we will always choose this plan. So, um, the, the advantage of this is that the main thing to calibrate are these functions and it's only four functions for this whole network with, I don't know, maybe 50, 60 signal groups and uh, 120 detectors and if you would do this with thresholds, with a normal, um, with a traditional method you would have to change the values for all these 150 detectors and all these, uh, these uh, in particular uh, signal groups and here you have very few values that you have to calibrate so it's so much easier to actually change the control. Здесь сейчас, э ну, собственно, и видно, скажем так, преимущество, или скажем так, зачем это делается, да, вот, естественно, э выбирается всегда вот тот план, который подходит, который больше пригодность, да, вот utility э для данной ситуации, для данного уровня э поток насыщения. И э преимущество в том, что вот даже если там система, э где там 150 детекторов, там э э несколько десяток э, сигнальных программы это в э, перекрестках, э, вы, э, скажем так, только вот с этим четырем значениями по каждому сигнальному плану э, вы э, калибруете систему. Значит, здесь достаточно, скажем так, это очевидные э, результаты будут. И очень видно, скажем так, это просто его калибровать. Okay. Um... There are a few more parameters that I can change here. The green times that are calculated with what kind of programs do we use for the scenarios. It's not always the same program at every intersection. Um, and a few more individual stuff for this particular project, but I think it doesn't really make sense to explain it all. I will show you Another thing in the monitoring for to finish uh, my my presentation, so maybe uh, yeah you can translate what I just said and then I will show you another control and what it's well what is this doing usually it's a control for this for the stadium in Augsburg for the uh, it's a German first yeah football league. Вот здесь uh, дальше идут уже, так скажем, так, достаточно специфические uh, индивидуальные настройки. Там можно поменять uh, время соленого сигнала, Там, uh, оптимиз... uh, работа с общественного транспорта, какие-то как специфические сигналы. Здесь надо понять, что uh, uh, очень... Uh, Здесь место очень э, важно, потому что рядом стадион э, достаточно большой. И здесь, как именно для случая стадиона, тоже специфический э, случай бывает. Okay. Um, For the, for the football stadium in Augsburg, we are controlling the entrance uh, to the parking lot here. So, um, normally, on a normal weekday, so this is Wednesday, Thursday, Tuesday, there is obviously nothing going on in the stadium there. Uh, so, we don't need all these programs up here, all these programs that you see, on the left side uh, are actually only created to get people into the parking lot and get them out of the parking lot. So this is the situation on a normal weekday. Um, no, uh, just a night program first, then peak program and a day program and back. Maybe you can translate that first. Окей, okay, вот здесь это как раз светофор, который рядом с этим стадионом. Она, скажем так, когда обычный день, там ничего не происходит, переключается там. Днем вечером мечтают трем программам, ничего, скажем так, особо здесь. Okay. Uh, this is a match day. This is when uh, when people are actually entering the stadium we have several programs uh, that this is into the stadium and some some mm, sometimes it's some mixed traffic around before the before the match starts uh, and then the match is starting at 15:30 actually. so then we have this. Uh, after 1530, the program, uh, the control is actually waiting in this uh, program that is also to get people out of the uh, the the parking lot, and then at 1720, um, it's starting with the with the outflow program, uh, and you can normally see when this program here, when this change happens, you can see. Uh, how the team has played, and uh, usually when they have won, this is five minutes later. Uh, well. But this is all, this is all um, working with thresholds. So normally we, we, use, uh, we use the satura saturation, but in this particular case we have a second level of control where, the, um, where we are responding very, very quickly to what's happening in the street. Вот здесь это сейчас тот же самый перекресток, просто на э, субботах, когда была игра, э, игра начали э, 15.40. И вы видите, что там, э, начиная там, э, почти 14 часов, до 15.40 он там э, переключал между разными системами, между разными сигнальными программами, достаточно оперативно, потому что он реагирует здесь очень чутко на изменения и скажем так, это мы позволяем как раз для таких случаев потом видно что здесь ну, игра заканчивается 1640 и 1740, ну, он заканчивается, и потом он сразу, так, он, э, сидит в ожидании, и потом э, выходит э, снова из системы. И здесь даже всегда хорошо видно, когда проиграли или э, выиграли, когда выиграли опять. А, обычно они э, выиграли, когда выиграли опять, а, обычно они выходят 5 минут позже. Um, So 1720. Um, if they had won, it would be 1725. So um, they they did not win. Um, so that is why it was so early. Um, this is basically what I wanted to show you. When you have any questions, I think uh, there will be a chat now, and I will be available for any questions uh, for yeah for a few minutes now. Um, mm -hmm. Any questions? from you, Christian, at this point? Right. Uh, thank you very much uh, uh, for your um, presentation. It was very interesting. I think I will translate now a bit uh, your part, and then um, we go over to the okay. part you said. Yeah, thank you доклад, был очень интересно, Вот еще раз посмотрели, там на этот день действительно они проиграли, поэтому попозже был, пораньше был, вышли из стадиона. Вот, сейчас мы переходим в режим э, чата вопросов. Значит, мы ждем сейчас в чате ваши вопросы, мы будем еще определенное время э, на них ответить, выброшено. Ну, в если что, мы никуда не делимся, мы здесь на место, всегда с вами можем общаться. Так что ждем сейчас пять минут э, вы можете писать ваши вопросы, и мы будем по ним устно э, отвечать. Спасибо за ваше участие, ждем вопросов.